Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях, в гостях студии Радио Люберецкого региона, председатель Общественной палаты городского округа Люберцы Петр Михайлович Ульянов. Здравствуйте, Петр Михайлович. Марина, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Итак, сегодня хотелось бы очень поговорить о деятельности общественной палаты и также немножечко о вас. Было бы, я думаю, очень интересно нашим радиослушателям. Общественная палата – это площадка для диалога граждан с властью по самым разным вопросам. В нее вошли представители самых разных сфер жизни. Это и лидеры общественных организаций, и педагоги, врачи, спортсмены, юристы, самые разные люди. Общее количество членов Общественной палаты городского округа Люберцы составляет 45 человек. Все они – сделали многое для развития гражданского общества, продвижения общественных инициатив в муниципалитете. И вот такой вопрос. Каковы основные задачи, структуры, которую вы возглавляете? Спасибо за вопрос. Как вы правильно сказали, общественная палата – это площадка, некая общественная структура, которая объединяет неравнодушных жителей нашего муниципалитета, нашего городского округа, и есть определенные нормативно-правовые акты, которые определяют цели и задачи. Основной задачей Общественной палаты городского Глюберца является осуществление общественного контроля на территории нашего муниципалитета, а также представление и поддержка реализации социально значимых и востребованных предложений, с которыми выступают наши жители, а также общественные некоммерческие организации, которые работают на нашей территории взаимодействие с органами местного самоуправления, представление интересов гражданского общества на уровне администрации, совета депутатов, органов государственной власти, которые работают на территории нашего муниципалитета и представлять интересы э, взаимодействия с органами государственной власти на уровне нашего региона, взаимодействие с общественной палатой Московской области и с общественной палатой Российской Федерации. Но основная деятельность, мы можем поставить два, наверное, таких это, разумеется, общественный контроль, законодатель определил нам данную работу, и коммуникация, чтобы органы местного самоуправления были открытыми и имели возможность взаимодействовать, обсуждать острые проблемы, которые волнуют наших жителей, и быть неким таким связующим звеном между властью, обществом, бизнесом и всеми заинтересованными сторонами, которые действуют во благо развития нашего любимого города. У меня всегда такой возникает вопрос. Это реально работает? То есть, вы, пожалуйста, расскажите нашим радиослушателям, реально ли работа палаты влияет на жизнь округа? Или это просто такая некая игра в демократию? Очень хороший вопрос. Нам довольно часто его задают. И, наверное, тем, кому интересно, я всегда приглашаю поучаствовать, посмотреть, как работает общественная палата, потому что... Реальные дела, конечно, есть систематические вопросы, которыми мы занимаемся, но также есть конкретные вопросы, которые касаются каждого человека, каждого жителя нашего округа. Вы правильно отметили, что состав общественной палаты это 45 человек. Это достаточно серьезная и большая организация. У нас также есть институт консультантов-экспертов, тех людей, которые нам помогают. Члены общественной палаты имеют помощников. Хочу отметить, что эта работа является безвозмездной, то есть она неоплачиваемая. Это чисто волонтерская добровольческая деятельность, которая э, ведется людьми. И что мне хочется сказать про реальность этой работы. Люди все уважаемые, они состоялись в жизни, и они хотят приносить пользу, пользу своей территории. Поэтому, когда вопрос, который попадает на уровень общественной палаты, к людям неравнодушным, он разбирается очень детально, профессионально и к нему подключаются, мы всегда стараемся приходить к результату. Поэтому все вопросы, с которыми нам обращаются, мы всегда ищем возможности, выходы для их решения. Разумеется, решить все ну, не всегда возможно, но это отправляется в проработку и все возможности, которые для этого существуют в нашем э, городе, мы стараемся для этого привлекать авторитет и уважение к общественной палате довольно-таки серьезные, мне очень приятно об этом говорить, поэтому мы стараемся помогать и если у наших уважаемых радиослушателей возникают различного рода вопросы, мы всегда открыты поддержать для диалога, для диалога mm -hmm. ответить на конкретные вопросы и заниматься конкретными задачами которые стоят перед нашими жителями Спасибо, вы возглавляете общественную палату городского округа с 2014 года. Очень интересно, что удалось сделать за эти годы, и, может быть, какие-то интересные проекты вы можете сейчас вспомнить. Действительно, прошло уже достаточное количество времени да. с 2014 года. Мы с вами видим, как меняется мир, и 2014 год был таким знаковым э, в плане э, нашего общества, самосознания. И в тот год мне поступило предложение от коллег возглавить э, муниципальную общественную палату. Э, нужно вспомнить, что в то время было переформатирование муниципальных общественных палат, и да, этот да, да. процесс проходил на территории Московской области. Э, данное решение было принято губернатором Московской области Андреевичем Муравьевым на Высшем Совете, куда входит руководство все, всего нашего региона. Приняли решение, что институт общественных палат должен быть переформатирован, и должна быть общая единая система, при которой как можно больше независимых людей, независимых от мнений местных администраций, должны войти в составы общественных палат. Если, позвольте, я расшифрую этот тезис по цифрам, да, вот у нас в общественной палате городского округа 45 членов. 30 из них фактически формируются Московской областью и 15 э, нашим местным советом депутатов. То есть 15 человек утверждает губернатор Московской области, 15 утверждает совет депутатов и 15 утверждает Общественная палата Московской области. Исходя из этого у нас люди все социально ориентированы и понимают, что попали они в Общественную палату путем не местной администрации, да, а либо по доверию губернатора Московской области, либо по доверию Общественной палаты Московской области. Хотя из этого 2014 года мне, когда поручились заниматься, мне было интересно привлекать гражданских активистов и новые форматы общественных организаций. Мы познакомились с нашим замечательным сообществом «Мама оффлайн», которые объединяют женщин, находящихся в декретном отпуске, которые хотят социализироваться. Мы стали прорабатывать с ним различных мероприятий. вот Недавно у нас прошел восьмой конкурс «Мамочка-люберчаночка», которая объединяет мам, которые находится в декрете, и у них там и конкурсы красоты, и кулинарные битвы, то есть довольно -таки это довольно-таки интересные. Я благодарен было. Елене Гайфулиной, которая является у нас членом общественной палаты, которая представляет данное сообщество э, в общественной палате, мы их поддерживаем, взаимодействуем с ними. Вы знаете, вот каждый год, начиная с 2014 года, это значимые события, в которых принимала общественная палата. Да, если говорить за 2014 год, это у нас тогда была реконструкция. Э, очень сложно проходила нашего э, парка Наташевские пруды. Вот, палата активнейшим образом работала. Э, потом у нас было Малаховское озеро и э, Кореневский карьер. Мы бороли, боремся за то, чтобы вы устроили эту реконструкцию. Октябрьского проспекта, мы с вами видим общественная палата взаимодействия, это выстраивание диалога между нашими конфессиями, которые представлены на территории округа, военно-патриотическое воспитание, взаимодействие с общественными организациями э, инвалидов, людей с ограниченными возможностями, помощь с многодетными, проработка вопроса выделения земель для многодетных семей, которые положены по законодательству. Ну, кропотливый труд, приемы, взаимодействие с органами государственной власти, муниципальной, можно рассматривать каждый фрагмент, это кропотливый труд, В последнее время это... Да, вот можно про последнее время. Мы с вами понимаем, что у нас пандемия, ну, да. Да, создание медицинских чатов, которые позволяют оперативно отвечать на все вопросы взаимодействия с системой здравоохранения, это очень актуальная, важная тема. Сейчас это гуманитарная миссия, которая происходит для поддержания жизни на территории сопряженного государства и Донецкой и Народной Республики, и Луганской Республики. Собирание гуманитарной помощи, Они, к сожалению, недавно были события в Тулуне, когда было наводнение, общественная палата занималась сбором гуманитарных грузов, оказание различной юридической филактической работы в рамках как общественного контроля так и непосредственно по обращениям наших граждан. Сейчас у нас довольно таки актуальные вопросы – это изучение вопросов о строительстве школы в районе Краскова. Вот. очень много обращений жители это интересуют и вот, сейчас эта работа ведется пока говорить о ее каких-то результатах преждевременно Ура, потому еще. что идет изучение вопросов я думаю с радостью с информацией мы поделимся вот, и будем являться. Разумеется, общественный контроль, общественный мониторинг по различным сферам направленности, которые есть. Это избирательные кампании, которые проходят у нас на территории нашего городского округа. Общественная палата э, за данными процессами следит и вырабатывает свое мнение. Да, у нас работает 17 профильных комиссий, э, плюс рабочие группы по возникающим вопросам. Мы стараемся охватывать эти все Вопросы жизнедеятельности, приглашая к работе людей, которые разбираются в данной тематике, имеют свое мнение и завязаны на то, чтобы вопрос решался, они не кем не ангажированы, поэтому говорят, как считают по совести, вот это мнение мы формируем в решении и предлагаем его для рассмотрения, принятия, чтобы оно было учтено соответствующим структурам. Давайте сейчас остановимся на одном вопросе, который является актуальным, пожалуй, всегда. Это работа, вопрос работы ЖКХ. Вы же ведете контроль над работой управляющих компаний. Как это происходит? Потому что я так понимаю, что ваш основной девиз общественной палаты в этом вопросе критикую, предлагай. Вам очень важен этот диалог с жителями. Как, как эта работа внедряется в жизнь? Ну, Во-первых, у нас на территории городского округа Гилбертс реализуются государственные программы, да, которые позволяют в том числе и по капитальному ремонту, и по работе жилищных э, компаний. Мы э, взаимодействуем с ассоциацией мы квартирных домов, это mm. собственники жилья, которые тоже структурированы, они такие же, как и мы, общественники. Э, это взаимодействие мы выстраиваем очень просто, мы берем план графика выполнения работ вращаемся в управляющую организацию, к нашим профильным коллегам из администрации, осуществляем контроль непосредственно проводимых работ. Либо, если у нас возникают красные огоньки проблемные точки, которые есть на территории, также туда их выезжаем и отрабатываем. Вы знаете, в любой работе всегда существует такое понятие, как острые углы. Да? Это порой люди устают, замыливается взгляд, и кто-то не хочет за что-то отвечать. Наша задача, чтобы этих острых углов не было, и чтобы на острые углы никогда не попадали жители. Нам всегда нужно находить возможность для решения, да, для этого нужна иногда политическая воля, но не решаемых вопросов нет. Если есть законодательство, которое соблюдается, есть желание помогать и реагировать. В общем-то у нас городской округ довольно-таки открытый, эта коммуникация выстроена довольно-таки хорошо, у нас довольно-таки открытый Глава, который ведет свои социальные сети, к нему может обратиться любой гражданин, На да, нас этой э, проблематики нет, он часто принимает участие в мероприятиях со средствами массовой информации, я знаю, он приходит на, на радио, на телевидение, всегда. ведет социальные регулярно. сети, всегда готов к диалогу и э, к принятию информации и к конструктивной критике, как вы отметили. Вот наша задача, общественная палата, чтобы глава муниципалитета, его сотрудники ответственные, этот диалог осуществляли. Поэтому в нашем округе нет тем, которые замалчиваются, которые не решаются. Вот. Если где-то что-то западает и возникают острые углы, мы всегда подключаемся, заявляем об этом. У нас достаточно площадок для этого и возможностей, и эти вопросы мы решаем. Поэтому работа с жилищно-коммунальным хозяйством, с благоустройством, с экологией, мы работаем в системном порядке. Возникает вопрос, мы его решаем. Либо, как я вам ранее сказал, на основании государственных программ, которые в плане стоят, есть сроки выполнения работ. мы к этой работе подключаем э, депутатов Московской областной думы, депутатов нашего местного совета, смотря за чей счет, из какого бюджета э, данное направление делается. И вместе эти работы ведем, контролируем, даем свои замечания, потом проверяем по мере их исполнения. Хорошо, спасибо. Емко и понятно. Общественная палата с большим вниманием относится к предложениям и проектам в области патриотического воспитания молодежи, так как на данный момент, в реалиях сегодняшнего дня, это очень актуальная тема для нашего общества. Мне интересует, какая работа ведется в этом направлении. У нас создана комиссия, которая ведет этот блок, возглавляет этот блок у нас Сергей Александрович Зубков. Вот он офицер, военный, там подобралась очень такая хорошая патриотичная команда, команда людей, которые неравнодушны к патриотике, к нашему подрастающему поколению, взаимодействии с нашим советом ветеранов юннарии наших молодежных общественных организаций ребята проводят различные мероприятия по изучению и ведения, и военного дела беседы проводят но самое основное что ребята становятся патриотами нашей страны нашего города и нашего региона мы взаимодействуем с крупнейшим военно-патриотическим центром э, «Авангард», который расположен на территории Московской области в парке «Патриот». И нам очень приятно, что с недавнего времени заместителем руководителя данного объекта, это серьезнейший объект, который курирует Министерство обороны, э, стал заместителем «Наш земляк», человек, с которым мы начинали нашу общественную работу, мой друг э, Вазген Мурадов. Вот, и мы очень часто наших ребят, наших школьников вывозим туда, потому что там очень хорошая база, мы рекомендуем средства массовой информации туда съездить, посмотреть, потому что это самые современные технологии по донесению патриотического воспитания, исторических процессов, в которых участвовала наша любимая могучая страна. Вот Имена и фамилии тех людей, которые защищали наше отечество. Исходя из этого, вот у нас есть такая площадка, и мы с большой радостью Пользуемся, и пользуемся туда выезжаем. У нас довольно-таки много музеев на территории. Сейчас мы активно стараемся раскрутить работу нашего отделения ДОСАВ по Люберцам. Мы заключили с ними соглашение по данной работе. вовлечение вовлечении их у нас заключено соглашение с нашим Люберецким военным комиссариатом, вот также по совместной работе. Поэтому также в плановую систему подходим и работаем. И стараемся развивать этот патриотический дух, любовь к Родине, патриотизм, знание нашей истории, краеведение и уважение к нашим уважаемым ветеранам и к нашему любимому городу. Мне очень понравилось, как вы сказали, плановый и системный подход. Действительно, это очень важно. очень важно. В вопросе патриотического воспитания не от раза к разу, а действительно, когда это планово и систематически. Хорошо, перейдем тогда к вопросам экологического характера. Меня интересует, какие экологические программы внедряются на территории городского округа общественной палаты? Ну, мы с вами должны понимать, что экология это очень ответственное, серьезное направление, которое касается каждого жителя. Каждого жителя каждого. городского округа, и это наша общая, не побоюсь такого слова, коллективная ответственность. Да. Разумеется, можно Здесь говорить очень много, я думаю, это тема целого эфира, да, но при этом я хотел бы сказать, с чем мы выступаем. Разумеется, есть проблемные точки, как и по любой тематике, да, это мониторинг э, свалок, которые есть, выявление незаконных свалок, которые, к сожалению, Образуется. образуются, и опять же их делают либо жители, либо недобросовестные предприниматели, юридические лица, то есть это все равно процессы нашей жизнедеятельности. Но при этом мы должны с вами понимать, так же как в патриотическом воспитании, мы должны с вами заниматься экологическим воспитанием. Общественная палата данное предложение дает, это наша инициатива по сбору крышечек, да, которые, крышечки добра, мы обратились в парке, эта работа ведется, это экологические уроки э, в наших общеобразовательных учреждениях, и разумеется пропаганда сбора и разбора мусора по фракциям, да? Раздельный сбор мусора это то, что можем делать мы, как каждый человек, но при этом разумеется, мы должны требовать, чтобы э, и наши соседи, люди, которые нас окружают, доносили, то, что мы собрали в разные пакеты, в разные урны, их складировали, и потом, э, в том числе, следить, чтобы мусоросборник, который приезжает, это собирал в нужной концепции, а не как им проще. И поэтому э, задача общественников и наша, чтобы эта работа велась. Это не только мы за это ответственны, но мы считаем, что это очень важно. И как минимум вот это уважение к природе, к экологии, э, как бы это, наверное, пафосно не, не звучало, когда человек кидает мусор, мимо мусорки, да, наверное, стоит делать замечания и говорить, что это как минимум некрасиво. Поэтому это экологическое воспитание в школах. У нас есть различные тематические игры, которые позволяют э, задуматься о проблемах экологии и в интерактивном порядке, какие есть выходы из этой ситуации. И очень важно осознавать, чтобы у, у ребенка, да и не только у ребенка мы это проводим, и со взрослыми коллективами, что от каждого человека в вопросах экологии зависит очень много. Это Пропаганда, ходить ли в магазин с полиэтиленовым пакетом, да, либо купить один раз холщевую котомку и с ним ходить. Вопрос, э, спрос рождает предложение, прийти в магазин и попросить, чтобы сметану положили не в одноразовую упаковку, а в стеклянную, банку. в стеклянную банку, ну и так далее, и тому подобное. И мы можем с вами на это влиять, понимаете, относиться к этому с уважением, приобретая продукцию, которая уже была переработана, делать раздельный сбор мусора, собирать стеклотару, пластик, металл, и делать нашу планету немножечко чище. Возможности для этого есть, просто для этого нужно иметь желание, но я думаю, чтобы была мотивация и желание, должно приходить осознание. Да. И общественная палата старается, чтобы это осознание было, разумеется. К сожалению, мы только в начале этого пути, но мы с вами строим гражданское общество, и гражданское общество это такой сегмент нашей жизнедеятельности, это наша ответственность перед самими собой. Вот, и мне очень приятно, что мы в этом не одиноки. Конечно, мы еще не все, да, население 300 тысяч, 400 тысяч, полумиллиона, которые живут в Люберцах, но мы к этому стремимся и всегда рады, чтобы единомышленники, люди, которые хотят, чтобы город развивался, становился лучше, имел для этого возможности. Поэтому постараемся это делать, в том числе и с экологией. Все зависит от осознанности каждого отдельного жителя. От его но от тех пример... гражданской позиции. Да, но и от тех примеров, которые они видят. Поэтому мы стараемся быть вот такими примерами Правильно. маяками. ну пример это очень так ну, громко, вот, ориентирами. И если разделяют да, эту любовь, это уважение к городу, к его территории, к соседям, нам это очень приятно. С какими чаще всего вопросами обращаются жители в общественную палату? Ну, вот, если говорить так со всеми, то есть вот порой у людей без выхода ситуация, они обращались, им, сказали где-то, не подсказали, они запутались, они приходят поговорить с тем, что у них наболело, и мы вместе ищем выход. То есть могут прийти совершенно разные вопросы, у нас прием мы вот. ну, разумеется, ну, принимаем по записи и без записи вот. стараемся работать открыто и по возможности просим либо ответственных лиц которые должны принимать решения mm -hmm. среагировать и решаем это на месте вот вы знаете буквально вчера ко мне приезжал в гости писатель общественной палаты Балашихи мои коллеги по общественной палате области у нас э, в городском округе Люберс разместились э, люди которые приехали из Луганска они yeah. приехали с самого эвакуировались, Ряд вопросов, с которыми они обратились, мы ну, за 15 минут оперативно все решили, дали людям возможность спокойно здесь работать, обустроиться и реализовывать себя это, что было на вчера. И просто спокойно жить. Ну, в мирное mm -hmm. время, да, адаптироваться, конечно, еще пройдет определенные ну, да, промежутки, конечно. Не нужно поработать, это непросто, но мы сталкиваемся с этими вопросами, и я надеюсь, что мы способны их решать. А как можно обратиться в общественную палату? Можно путем обращения по электронной почте, лично прийти в Октябрьский проспект 190, кабинет 117, позвонить по номеру телефона 8495-503-40-36. Вот у нас постоянно присутствует дежурный, который запишет, подскажет, соединит. И мы всегда открыты, представлены во всех социальных сетях, которые сейчас работают территории Российской Федерации, это и ВКонтакте, и непосредственно в Телеграму. А также у нас все члены общественной палаты имеют свои собственные персональные страницы в социальных сетях. Поэтому всегда можно обратиться, написать, на улице, подойти. Мы все вместе с вами живем в городе и поэтому всегда рады контактировать, общаться, и взаимодействовать. Это хорошо. Просто вдруг кому-то из наших радиослушателей пригодится данная информация. А кто оценивает эффективность работы общественной палаты? Я думаю, что самую главную оценку должны давать жители городского округа Люберцы, которые получают помощь и видят труды построения гражданского общества. Это мое мнение. В истории с 2014 года было по-разному оценку и давала общественная палата Московской области, Совет депутатов. Но мое личное мнение, что только жители могут давать оценку, и это связано тем, доверяют ли они работе данной структуры. А доверие можно измерить очень просто. Если люди обращаются в общественную палату, и она им помогает, значит она работает. А если обращения в общественную палату нету и нет результата, то значит эта структура не нужна, она не функционирует. Поэтому только конкретные люди, конкретные кейсы, конкретный результат, может являться оценкой. А всевозможные рейтинги, которые пытаются вводить, мне кажется, не всегда отражают объективную реальность. Да, они не объективны, да. Потому что ну, сделать, подвести, подкрутить, открутить, наверное, такая возможность, человеческий фактор, он всегда влияет. И люди в своей работе, это мое глубокое убеждение, должны работать на результат, а не на рейтинг. Потому что рейтинговая система, она хорошая, она прозрачна, но если люди работают только на рейтинг, то, к сожалению, результат может от, э, ну, быть не реализован. Я помню очень хорошую фразу, один старший товарищ, наставник, сказал, любое дело может загубить две вещи – это формализм и дилетантство. Не поспоришь. Поэтому, я считаю, что формализма должно быть как можно меньше, и каждым делом нужно заниматься профессионалом, человек, который имеет набор компетенций, мотиваций, и тогда дело будет сделано. А любой формальностью можно замылить любое дело и, к сожалению, отчитаться, но дело может быть не сделано. Очень как-то вы так все сейчас правильно сказали. И хотелось бы уже перейти, наверное, от работы общественной палаты именно к вам, к вашей личности. Было бы очень интересно. Вы были избраны членом общественной палаты Люберецкого района в 2012 году. А в 2014 году вы становитесь председателем общественной палаты. Скажите, пожалуйста, сколько вам было лет на тот момент, Понимаете? когда вы стали председателем? Я родился... 17 июля 1992 года, вот. заседание общественной палаты было в 2014 году, в да? ну, 2012 этот институт сформировался, у нас первым представителем был народный артист России, Советского Союза, Лев Леонидович Лещенко, который возглавлял данную структуру, а потом в 2014 году, как, вы, как я вам уже ранее рассказывал, э произошло переформатирование вот, Лев Леонидовича в состав общественной палаты. Не пошел, потому что должны были быть люди, которые постоянно проживают на территории городского округа Либерси, имеют постоянную прописку. Я флориант, житель Московской области, но прописан в другом муниципалитете, в этой работе не участвовал. На момент избрания в общественную палату в 2014 году и на момент избрания меня председателем, первое заседание было 10 июля, мне был 21 год, через 6 дней мне исполнилось 22 года. Вы в 22 года стали председателем общественной палаты. Получается, Такой... в Ну, хорошо, да, хорошо, извините, правильно. В 21 год. Все-таки это крупная структура. Вы не боялись? Знаете, ну, я был самым молодым. Молодость берет, да, города? Я был самым молодым, э, во-первых, самым молодым в составе общественной палаты на тот момент. Так получилось, что я стал самым молодым председателем общественной палаты э, муниципалитета во всей Московской области и в России. И в том же году меня еще избрали общественный под Московской области. Я тоже там был самым молодым э, членом это? и так далее. Ну как, я могу сказать, что это очень ответственно. Э, ну, волнительно, конечно, я понимал, что нужно. Ну за мной очень пристально наблюдают, у меня нет права на ошибку. Вот. Я благодарен составу общественной палаты, который меня поддержал, и с которыми мы начали работать очень осознанно. Вот как раз тогда была система рейтингов, мы очень усердно стали работать, общественная палата стала занимать первые места в рейтинге муниципалитетов. Однажды даже наш городской округ победил в номинации за гражданское общество в номинации губернатора, и городской округ Люберцев бюджет получил 60 миллионов рублей за счет работы общественной палаты, муниципалитета, то есть такую премию получил муниципалитет там, на добрые дела, на реализацию их, вот. ну, видите, спустя время можно понять, что коллеги, значит, не ошиблись, доверив мне данную работу, для меня это было большой неожиданностью, Могу сказать, когда мне поступило предложение возглавить общественную палату, я сначала сказал, что может быть, как мы будем работать, но мы смогли выстроить систему, вот, наладить ее, в общем-то, с 2014 года, на данный момент забывов не было, в всех показателях мы работаем, структура функционирует, не очень приятно заниматься данной работой, вот, я помню, было лето, интересно, вот. собрались, коллеги предложили, я погрузился в эту работу. У меня был до этого опыт работы в общественных структурах. Вот я... Вы же еще в школе да, стали э, членом молодежного парламента, да, правильно? я а возглавил молодежный uh -huh. парламент городского поселения Люберцы и потом Люберцкого района в год молодежи в 2009 году. Вот, потом меня делегировали в молодеж... Московский областной молодежный парламент первого сожива. Возглавил там, получается, 20 лет. Вот, я взлагал Московский областной молодежный парламент, потом эта история у меня завершилась, и я стал заниматься общественной палатой. То есть на уровне региона был опыт, на уровне муниципалитета и новые подходы, общественные структуры. Коллеги доверили этот ректор выстраивать. В общем-то, я считаю, что у нас довольно-таки профессиональная команда в общественной палате, взаимное уважение, конструктив и реализация тех задач, которые перед нами стоят. Я благодарен к каждому коллегу, где у сейчас работает, получается, под моим председателем третий состав общественной палаты. Я помню все наши предыдущие составы. С большим уважением отношусь к каждому из коллег. В каждом составе было что-то свое, особенное, своя особенная атмосфера. Но моя задача как председателя – это дружелюбные отношения, конструктивный подход и решение задач, которые ждут перед нами жители и интересы нашего города. Ваш заместитель, Андрей Михайлович Шестаков, уважаемый в округе человек, умудренный опытом. Он член Союза, он член союза журналистов, доктор медицинских наук, профессор Сеченского, Сеченского университета. Каково вам работать с таким своим заместителем? Как это? Мне очень приятно, что в моей жизни... Есть такой человек и учитель, и наставник, как Андрей Михайлович Шестаков, который, ко всему прочему, в 2021 году по инициативе Общественной палаты городского округа Люберцы, по инициативе Совета ветеранов, я благодарен Владимиру Петровичу Ружицкому, главе городского округа Люберцы, нашему Совету депутатов, во главе с почетным гражданином Антоновым Сергеем Николаевичем. Мне очень приятно, что было принято решение о отделении почетного статуса, звания Андрея Михайловича Шостакову, как почетный гражданин городского округа Люберца. Поэтому это очень заслуженный человек, авторитетный, э, очень грамотный. Характер у Андрея Михайловича непростой. Он всегда за справедливость. И она у него такая обостренная справедливость. У нас старше меня получается в три раза. Но вы как-то эм, находите вот. всегда... Конечно, у нас очень хорошие, уважительные взаимоотношения. Uh, у нас прекрасная спайка Фразу, которую в 2014 году 10 -го числа, кстати, у Андрея Михайловича Был день рождения в этот день uh, Как произнес, все совпало. Произнес Вами Петрович Что у нас симбиоз, сплавка Молодость и опыта И, наверное, именно Такой сегмент Позволяет развитие Чтобы было не взбалмошным Не просто куда-то бежать а оно, чтобы было осознанным, поступательным, как вы уже правильно заметили, системным, но при этом инновационным, современным, и чтобы это было не воспоминание о чем-то прошлом, а позволяло нам развиваться и двигаться вперед. Хочу отметить, что Андрей Михайлович в своем довольно-таки интересном возрасте, ему в этом году будет 77 лет, да. а, прекрасно разбирается во всех современных технологиях, Прекрасно ну, знает историю У него фундаментальное образование Потому что доктор-профессор Это говорит о многом Тем более хирургии Он до сих пор преподает Это да. гибкий живой ум У него приятно учиться Я каждый день у него чему-то учусь Надеюсь, что он чему-то учится у меня Но я благодарен Богу Благодарен судьбе Благодарен городскому округу Люберце Благодарен общественной палате За то, что у меня есть возможность общаться с ним, дружить, учиться и вместе работать. Потому что подходы и опыты у него серьезные. Он имеет опыт работы в политических технологиях, очень серьезный. Он очень крутой пиарщик, очень крутой писатель. Он знает очень много, и я благодарен, что мы вместе с ним можем работать. А то, что, наверное, вы хотели задать вопрос, какого работать с таким заместителем, я могу сказать, что у нас очень демократичная атмосфера в общественной палате, потому что, еще раз повторюсь, это общественная работа. Мы все равны, мы уважаем все друг друга, имеем возможность высказать свое мнение. Просто есть задача у председателя следить за регламентом, предоставлять слово и организовывать э, эту работу. Да, у меня по всем вопросам есть свое видение, есть видение у Андрея Михайловича, но... Вся наша сила в том, что у всех 45 есть мнение, свое мнение, но мы должны вместе выработать мнение коллегиального органа общественной палаты. И в этом задача председателя, заместителя, ответственного секретаря выстроить систему, при которой мнение каждого будет учтено, для того, чтобы наше решение было взвешенным, ответственным и было направлено на развитие нашего округа. То есть оно не может быть личным. моё. Вот я хочу вот так У нас понятие я вообще не принимается. Мы стараемся соборно, мы и изучать все досконально и с разных сторон. И после этого мы выдаем свое решение. Потому что понятно, что кому-то нравится так, кому-то по-другому. Конечно. Есть определенные ограничения, есть возможности, в которых мы находимся, и наше мнение должно быть объективным. Вот моя задача, чтобы мнение было объективным, объемным и конкретным. Вот этим мы и занимаемся с 2014 года. Мы стараемся, чтобы мнение было объективным и э, оно было аргументировано. Оно может кому-то не понравиться, мы это понимаем, но есть такие обстоятельства, мы к этому приходим. И если у кого-то есть свои конкретные предложения, как вы правильно сказали, критикуете, предлагаете. Мы именно та площадка, которая готова выслушать, принять, вместе их обсудить, и либо нести их дальше, либо опровергнуть. То всегда готовы к диалогу? Сто процентов. И готовы привлекать к этому диалогу все ответственные структуры и силы, которые существуют в нашем государстве. Все возможности у нас для этого есть. То есть это, наверное, отчасти... Одна из основных направлений нашей деятельности. 27 октября 2021 года вы были награждены губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым знаком преподобного Сергия Радонежского. Скажу для наших радиослушателей, что знаком преподобного Сергия Радонежского награждаются лица за особо плодотворную государственную благотворительную и общественную деятельность на территории Московской области. Каково это было для вас получить такую награду? Что она значила для вас? Спасибо. Вы знаете, я благодарен судьбе, Богу, родному округу, губернатору Московской области за то, что я могу быть полезен, полезен территории своей родине региону, людям, которые меня окружают, моим землякам. Разумеется, было очень приятно, но я считаю, что я еще настолько много не сделал, чтобы получать награды, тем более такие, я знаю, когда была учреждена данная награда, знаю список людей, которые ее получали, это довольно-таки серьезная награда, она утверждена была в 2014 году исторически сложилось первым и получил председатель Московской областной думы Игорь Юрьевич Фактически высшая награда для общественника э, в Московской области. И большая ответственность для меня, потому что роль преподобного Сергея Радонежского для истории нашей страны, нашего государства, она очень весомая очень и очень серьезная. Э, исходя из этого, душа России Русского православия, это Сергий Упасад, место, где находится мощи с того преподобного. Мы с вами знаем, что в момент гонений и сложностей, которые были в нашей стране, я говорю про духовные да, трудности, которые были, глава преподобного Сергия пребывала в городском округе Люберце, потом она хранилась в Держинке и вернулась непосредственно в Сергий Посад. Это очень важно, а лично для меня, э, человек, который я, там, сказал, что я родился 17 июля, день памяти преподобного Сергия Радонежского, э, 18 июля. А если говорить, вот вы назвали дату, когда была вручена, да, 27 октября. Да, 27 октября. Э, вручение должно было проходить э, в октябре, есть тоже дата преподобного Сергия, она 5 октября. И у нас было заседание Общественной палаты э, Московской области, э, на нем меня избрали заместителем председателя Общественной палаты Московской области, и губернатор по определенным причинам не мог участвовать. Э, я знал, что мы должны были вручить эту награду, и это было в день в день, в день почитания Сергея Радонежского. Вот, поэтому я с большой ответственностью э, отношусь э, к этой награде, я благодарен всем, кто к ней причастен, за тот труд, который мы могли послужить. Но еще раз говорю, что, разумеется, лично еще считаю, что недостоин, потому что э, нужно больше работать, больше трудиться. Но я благодарен за эту оценку, и для меня это очень важно. Я с большим уважением отношусь к этой награде и к преподобному Сергию Радонежскому и тем трудам, которые мы для этого сделали. Вот, если говорить за что именно, да, да на эту награда, то, разумеется, это тот труд, который реализовала Общественная Палата, это труд, который мы реализовывали в Общественной Палате Московской области. А, общественная Палата Московской области в 2021 году стала лучшей Общественной Палатой на территории Российской Федерации, получила эту высокую оценку по ряду рейтингов, мы этим гордимся, поэтому это награда это кропотливый труд команды, людей, единомышленников. Те, кто стремится развивать наш городской округ и нашу Московскую область, которая оценена высшим должностным лицом, губернатором Московской области Ариевичем Воробьевым. Я искренне ему благодарен за ту поддержку, которую он оказывает гражданским активистам, общественным палатам, институтам гражданского общества на территории нашего региона. И создает условия для того, чтобы мы могли быть полезными, делать добрые дела. Почему вы вообще выбрали карьеру политика? Ведь перед вами были открыты все дороги. знаете, я не могу назвать свою карьеру либо работу как политическую, потому что задача политика взять власть и удерживать ее. Наша задача созидать, развивать и делать мир лучше. Поэтому общественная работа, она была интересна. Она востребована, потому что ты можешь видеть плоды э, своих добрых дел и своих добрых намерений. Это очень важно. А политическая работа, это, наверное, работа в партийных структурах, в органах государственной власти на уровне федеральной, исполнительной власти, органы законотворческой, э, представительной власти. А общественник это тот человек, который неравнодушен. Миранодушен к происходящему. Он может быть даже иногда не политкорректен, но тем не менее ему не все равно. И мы должны создавать условия и ценить тех людей, которые хотят изменить мир к лучшему. Поэтому мне всегда это было интересно. Общественная работа, взаимодействие, как сейчас модно говорить, коллаборация. Коллаборация модное слово О, у нас самое. И внедрять это повсеместно. Мы начинали с учебного, самоуправления. Самое главное осознание, что от тебя зависит. И если ты хочешь, ты берешь на себя ответственность, ты идешь, делаешь, предлагаешь, тебе это доверяют, и ты это реализуешь. В школе мы начинали проводить дискотеки, различные акции, патриотические, помощь ветеранам. Это же ответственность, это время, которое ты готов потратить и сделать, реализовать. Сейчас это происходит в более серьезном масштабе, потому что есть определенные ресурсы, друзья, знакомые, ненадушные люди. И у нас это получается. Поэтому я считаю, что в нашей стране, в нашем городе должно быть больше общественников, которым не все равно. И тогда жизнь у нас с вами будет меняться в лучшую. Где-то кто-то не доработал, давайте подскажем. Ну, не ябедничать, да, не отписывать, а в системной работе устранять углы, чтобы на них никто не натыкался. Вы так сейчас очень хорошо сказали и очень хочется надеяться, что молодые люди вас услышат и поймут, что это их дом, это их округ, это их жизнь и возьмут ответственность за себя и за своих близких. Это очень важно. Вот осознание этого, понимание этого, что все в твоих руках, что можно все изменить, главное захотеть. Марина, вы знаете, мы сейчас живем в довольно-таки непростое время, очень да. сложное время. Сложное время. Пандемия, я уверен, что многие не ожидали этого, и представить такое было невозможно. Но именно такое время проявляет людей по-настоящему. И мне очень приятно, что в нашем округе очень много неравнодушных людей. Очень много людей, которым не все равно, кто живет рядом с ними. И когда есть возможность, они оказывают эту помощь. Я бы очень хотел, чтобы у нас было как можно больше коммуникации у людей, которые живут в домах, чтобы мы общались со своими соседями. И каждый, имея какую-то возможность, помогал. От этого мы сможем улучшить жизнь, атмосферу и климат в нашем округе. А на мой счет, я считаю это очень важно, потому что с тем осознанием, с которым мы живем, мы сможем преодолеть те трудности, которые выпали на наш век. Но я уверен, что любая трудность, которая возлагается на человека, дана ему для того, чтобы он стал сильнее, мудрее, и двигался вперед. Правильно. Осознать это не всегда просто, потому что ну, каждый человек он привык к комфорту и стремится к нему. Но иногда нужно выходить из этой зоны комфорта для того, чтобы достичь еще большего. Да, это страшно, но не нужно бояться. И когда ты не один, все получится. А можно, знаете, закупить кучу различных вещей, закрыться, и не быть счастливым. Вы знаете, мы проводили телемост с представителями Донецкой и Луганской общественных палат. Там очень тяжело. Там страшно, ведется бомбежка. Но люди остались там. Они принимают гуманитарные грузы, потому что там их Родина. Мы с вами живем в нашем городе. И я бы очень хотел, чтобы осознание плеча у нас было уже сейчас. В пандемию да, у нас заработал волонтерский штаб, мы познакомились со многими людьми, которые нуждаются в помощи. И мы искренне им оказывали эту помощь. Наши люди, это нужно понимать. Заболевали ковидом в первую волну, когда были волонтерами. Некоторые легко болели, некоторые очень тяжело болели, очень тяжело, но они выздоравливали и шли опять дальше волонтерить. У нас у одного коллеги Сергея Александровича Аболенского, который возглавляет комиссию по спорту тот промежуток, когда началась пандемия, родился ребенок. Маленький. Вот Сергей Александрович как раз пошел волонтерить. Он переболел в первую, в самую жесткую супругу, и маленький ребенок переболел. Прошло там месяц, и он вышел опять дальше продолжим волонтерить. Понимаете? Это один такой пример, который я могу провести вот, из 45. Ответственность. И быть примером. Это очень важно. И, разумеется, без трудностей результата не будет. Поэтому наше общество сейчас находится в тех условиях, в которых мы находимся. Но это возможность каждому проявить себя и помочь своему ближнему. И тогда социальная атмосфера, социальный климат, Будет лучше. Я бы очень хотел, чтобы девизом нашего округа было ⁇ люберца ⁇ территория добрых дел. И делать их должны мы с вами. Нася гордое, почетное звание ⁇ люберчанин ⁇ Конечно же, если мы будем все вместе, мы преодолеем все трудности. Безусловно, главное, чтобы каждый, каждый понимал это. Это очень важно. Поэтому, конечно же, все преодолеем. Меня очень интересует, вы же такой человек очень деятельный, вы всегда. То есть какие мероприятия не случаются у Люберцы, да, вас везде можно всегда увидеть. Откуда вы вообще черпаете силы, чтобы так? Знаете, ну, наверное, это ну, природная, да, разумеется, это семья. А во-вторых, мы же делаем добрые дела, а добрая энергия, она всегда возвращается. Вот, исходя из этого, наверное, и, и получается э, подпитываться, и очень приятно иметь возможность, я говорю, я благодарен Богу за то, что имею возможность сделать быть полезным для родной территории. Ну, не всегда бывает, просто это жизнь, переживания, сложности, вот, но попадать в уныние никогда не стоит, нужно искать возможности для решения тех вопросов, которые есть, потому что есть понимание нахождения над чертой, либо под чертой. Тот, кто находится под чертой, он всегда ищет оправдания и минусы Минусы и так далее. Тот, кто находится над чертой, ищет возможности и пути решения. Поэтому я считаю, что любая ситуация, которая нам дается, мы должны ее отработать так, чтобы за нее было не стыдно. И это дает, в А так, конечно же, семья, это очень важно, вот, поэтому нужно проводить время с родными, близкими, вот, общаться. Общение, коммуникация, если она правильная, хорошая, если ты открыт миру и хочешь помогать, то ты каждый день проживаешь не зря. Такие правильные вещи вы здесь сегодня говорили. Подведу итог нашей сегодняшней беседы. Общественные палаты состоят только неравнодушные люди нашего округа, те, кто реально готов участвовать в повышении уровня жизни жизни граждан, те люди, кто реально болеет душой за своих граждан и от всего сердца желает процветания нашей великой России. Ведь главная роль общественной палаты – это быть объединителем и координатором гражданских инициатив и проектов. Спасибо огромное, Петр Михайлович, что вы сегодня посетили нашу студию, и мы с вами побеседовали. Спасибо. Это была конструктивная беседа. Марина, спасибо огромное вам, спасибо огромное слушателям нашего лучшего радио Ибрецкого региона, тем, кто соблюдает традиции, превозносят их, получает информацию из проверенных источников. И я желаю нам всем вместе сплотиться и гордо нести высокое звание люберчан на территории нашего города, на территории нашей страны на территории нашей Московской области. Спасибо огромное за очень интересную, увлекательную беседу, за ваши вопросы, за погруженность и за проявленный интерес к работе общественной палаты городского Люберца ко мне и моим многоуважаемым коллегам и землякам. Спасибо, Спасибо огромное. Спасибо. Берегите себя. Будьте вместе. До свидания. До свидания.